Всем доброго времени суток, с вами Вадим, и это мой первый летсплей по Майнкрафту. Ля -ля -ля -ля. И мы играем в слив. нам IP я вам кину внизу в комментариях. Мне тут оно не сильно нравится, то, что оно двухшаровое Потому что если оно под меня кто-то сейчас подкопает, я вряд ли умру. Вот. А ты что, он да. Я снимаю. Кстати, тебя слышно не будет. У меня только с микрофона У меня или микрофон, или... Или тебя, или меня будет слышно. Там у меня такой мини-ложок. Вот так. The... Давай поиграем. Поиграем. Почему? Знаешь, еще в паркур поиграю, тебе другой сервер кину. Опиши его. упал. Ты сейчас? Да, <звук> да не, вряд ли, я сейчас ласплей же делаю как-то. А хотя из меня паркурчик хреновый, так что выхожу из паркура. Пойду в Hunger Games, хотя я там тоже ну, но... Я люблю тыц, люблю тыц. Не, выйду из этого сервера, я тебя кину. Очень охрененный сервер, очень охрененный сервер. Вот. Кстати, IP от прошлого сервера. Вот он. он тоже будет в комментариях. Ну, в комментариях. В описании. Фу. Еще эту плю? Буду. Я бы сказал, ну и поскольку мой канале, в моем канале не будет матов, заходи на сервер. Вадимси, Вадимси, Вадимский. Да. Мое ясное имя. Ня, -ня, ня, -ня, ня что ты сказал я тебя найду и закопаю слышала ты мне здесь не что Чувак, знаешь, тут сколько людей играют? Я знаю. Ты видел? Пятьсот. Это не две, два человека, то, то что возьми и посмотри. Да? Да? Я? Я, скажи. Да. Я? Это не тебе. Дя. Да. Я. Дя. Да. Нет. Дя. Да. Да. Я... Я... Ду... Я... Я... Я... Про какой-то мудак прошел из зумрудный паркур. Что? Драгон... А, драгон... строишь скин ну да Другой. здесь выйду ну, здесь пойду поиграю я хочу сделал зачем я все-таки устанавливал читерскую сборку потому что я хочу сделать как прохождение счетами, что-то в таком духе даже не прохождение. Это сервер тоже выложу. Все сервера выложу. Второй с... сервер, там где я в слиф играл, это будет самый первый, под один. Это будет третий и второй, ну, который второй был по очереди, по которому играл. Так, мне нужно что-то пожрать, пожрать. Почему я люблю этот сервер? Вообще тупо все четыре работают. Потому что тут все четыре работают. Я объясняю. Кстати, тебя слышно не будет. Mm -hmm. Так что будет выглядеть, как будто я психи разговариваю сам собой. Mm -hmm. Так. Жух. Теперь спит включу. Смотрите. Ой, спид. Разве это не чудо сервер? Оп. Только я не советую вам. Ну, часто так баловаться. А то выбивает. Из сервера. Соединенный минус ну или ошибка, которую даже я заметил, даже я заметил. зачарка, зачарка. Так, еще то прогуляюсь. Теперь отправляемся на спавн. На спавн. Поскольку спавн тут хреноватый. Такой он хреноватый, он хреновый. так жрачки не найдешь так просто так хавать постолько значит мы идем с пвп паркуру паркур паркур поскольку я учусь паркуру хотя ни хера но меня туда не пускает от а, не хочу я воду а, что мне там делать я и так воду снимайте летсплея Ой, а, тут то, что опять микрофон держу, e опять. Хочу А, иди в обувь. обнимавки? обнимай обнимай обнимай обнимай обнимай обнимавки. Обнимавки. Обнимавки. обнимавки, обнимавки Новый аппарат обнимик. <св> так <св> ладно, я думаю, я маленький лесплей первый сделаю. Постолько сервер чуть подлагает <св> <св> Супермен, Супермен <св> <св> Черт, логается, Чуть прилагается чуть ну я думаю, чуть на паузу. Что? Какой? я пока тут кайфую. Не мешай мне кайфовать. Пока мы куда-то... ой. Так, сразу все отключаем. Потому что еще скажу читер. Так. Предлагается читер... Где это мостник? А вот мной. А хрен с ним. Воу, wow, ты мне даешь мич, чтобы я тебя им же зарбал. Давайте сейчас ему напишем. Так подлагает. <связь> Это кто? Так дерево добыл. Вещи еще дубика. Mm. Не нужно. Я думаю, на этом моменте я закончу свой первый let's play Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Видео будет выходить э, периодично. Где-то раз в один, в два дня. Всем пока. С вами был Вадим.